Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelius Games. Мы продолжаем с вами играть в Привет, сосед. Привет, сосед 2. Короче, нам нужно пробраться на второй этаж. Я уже знаю, что нам делать, как делать. Я только уже сегодня вечером, пересматривая видео, я понял... Я понял, как использовать ножницы правильно. А где моя камера? Он что, забрал ее? Смотри. Я забыл. Мы же паутину уже резали. Мы же паутину уже резали. Правильно? А вон там, вон паутина! А вон там, вон паутина, блядь! И гиря. Отлично. Да, я тебя тоже обрежу. Так. Гиря есть. Гиря весит бесконечно килограмм. Короче, я так понимаю, гирю нужно будет поставить уже туда. И еще... Все важные объекты в этой игре, скорее всего, подсвечиваются. Вот, допустим, все, что нужно было использовать, но подсвечено. Только вот здесь, правда, почему-то ничего нету. Блять, вот это я вздрогнул, он так резко двери открыл. Если он меня словит, мне придется опять задереть. Давай уходи отсюда. Потому что вещи наши забирают. Вещи у нас не остаются. Все, уходи. Так, берем гирю. Тихо. Что-то он услышал. Вот, смотрите, например, видите, машинка у нас вон там вон. Подсвечена желтым. Ну, как подсвечена желтым? Свет горит. Значит, мы с ней были вза... Ну, у нас не было взаимодействие мы с ней работали. Поэтому мы пока что все делаем правильно. И мне дали такую большую подсказку. Мне сказали смотреть телевизор. Не знаю, зачем, короче, телевизор на первом этаже. О, это нам надо. Блять, вот я по игрушкам не вовремя прошелся. Начали играть в первую часть на стриме. Игра просто невероятная. Почему я раньше до нее не добрался? Давай уходи. Там мы были. Там было свет. Подсвечено. Мы там использовали все. И здесь у нас подсвечено. Вот где мы поставили гирю. Там у нас она все подсвечена. Вот видите? Подсвечено. И значит здесь что-то. Ах ты сука. Еще одно. Не зря мне сказали смотреть на свет. А он где сейчас? Он в этой комнате. Он внизу. А это он сейчас только на, он внизу был, бля. Нет. Все, меня нету. Бля, меня так заметил. Ключ. У нас есть еще один ключ. Отлично. И мне сказали посмотреть телевизор, который на первом этаже. Подсказки это, конечно, хорошо Я только не знаю, среагирует он на них или нет ВРК Welcome to... А, нет, там четыре буквы Давай посмотрим Is not a killer Типа он не убийца Тринити... Типа сосед не убийца, правильно? Notes of tenure Танюр, Танюр, Тоже нот, получается из нот a killer? Ну типа он не убийца Правильно? Нот а -а -а. Ой-ой-ой-ой, дед, пошел нахуй Мне интересно, куда он камеру заныкал Где-то ж моя камера, получается, лежит А, я тебя вижу. А это не он. Но... Подходит. Охуеть. Еще лом. Опа, а вот еще мальчик. Зинклю... Бля, охренеть! Просто вот поиграл в первую часть, стал внимательней. Но, стоп! Я не хочу пока отсюда уходить. Я хочу забрать свою камеру. Она же где-то должна быть, правильно? Куда вот он ее положил, только. Или он ее забрал и все? непонятно, что то было такое. А, нет, нет, нет, нет, нет. А, блядь! прямо за мной, прямо за мной. Блять, вот ты пиздюк. Никого нету. А где моя камера может быть? Я ведь думаю, она мне нужна. Хотя это DLC просто. Бля, Ладно, пошли. Потерял где-то и ладно. Я думаю, на это тоже есть расчет, что мы можем ее потерять. Так. Это подсвечено. Но этим взаимодействовать я не могу. Вот тут что-то подсвечено но тоже не могу вот тут что-то подсвечено солинг за су... чего сумел сумел там какой-то ключ в сумел опа мне нужно отправляться в сумел ой-ой-ой какой фриз какой фриз вы что самолете тег, самолете опа опа а как вам такое кто-то попросил помощи я думаю его здесь больше нету правильно в этом доме, что происходит а я и зайти сюда не могу может что-то осталось Что-то осталось того, что мы не заметили Хотя я так не думаю Раз уж нас отправили в новый дом А есть ли вероятность, что мы можем в этот дом зайти Опа, коповской тачки больше нет Да, и в дом мы можем зайти, в принципе Типа ночь наступила, я так понял, правильно? Куда он спрятал мою камерку? И он мне ее принес домой. Он же разносит вещи. Давай заберем. Это же все не просто так здесь. Вполне себе может пригодиться. Опа. И батарейка здесь опять. А, подожди, что? Как? А как она здесь оказалась? Кто-то в дом пришел? Почему здесь опять есть батарея? А, я понял, это глюк. Хорошо. Меня интересует моя камера. Здесь ее нету. Но это дом соседа, чисто вот из прошлой части, только улучшенный какой-то Так, предлагаю вернуться сейчас на нашу... Наш... не, не бар Небар? бар И вообще глянуть, есть ли там наша камера на месте О! Родная! Так, эти камеры перестали работать нам нужно в Сумеум. Сумеум, типа как музеум, музей. Сумеум это музей, я так понимаю. Интересно, а наш вот этот главный герой, это не герой из прошлой части? Потому что вот этот зеленый домик, герой из прошлой части. Домик напротив. Это вот он. Мы, кстати, дошли до третьего акта и вернулись. И вот из этого дома превратили просто пиздец. Вон Сумеум, я там бегал уже. Смотри, сколько самолетиков. Да, я че, про, че, почитал историю, короче, что сосед потерял всю свою семью. Там очень грустно. И он сошел там типа с ума. И он сына начал прятать. Чтобы сын тоже не... Типа не откинулся. О, здравствуйте. Да, это типа музей. Ага, сюда нужно получить... По получить... Положить кусочки мозаики. Правильно я понимаю? Вейрон Where... Крупс. Здесь сейф. Дом. Опа, вот и первый дом. Один есть. Это Сумеум. Вот, видимо, три дома, с которыми мы будем взаимодействовать. Опа, ее можно повесить куда хочешь. Вообще по кайфу. Нужен крылатый ключ. Правильно? Отлично. Тут можно прятаться. Лопата, я думаю, точно нужна. А случайно нет или лопатой он мне по жопе дал? О, начались опять приколы. Ага. Что за часы Банатена? Почему я проснулся дома? Опять кто-то за окном. что за кошмары? Бля, там что-то будет нахуй. А, блять! Сука, засед, ты же там делал Все, новый день, новый дом Опа, нет, ни хера Не Вейрон Крупс, пекарня Чего? Я был уверен, что мы отправляемся в Вейрон Крупс Ой, Вейрон Крупс Она закрыта Получается, я эту камеру потерял? Блять, я ее потерял, походу Хотя я думаю, я ее могу взять В том доме Мне вон туда в пекарню А если я сейчас вернусь в этот дом Заберу камеру Ну, по факту, она мне нахуй не нужна Не, ладно, пойдем глянем А дверь-то в дом открыта а дверь-то в дом открыта. Но это, видимо, после меня не закрыли. Нету. Бля, да ладно? Так, побежали в Сумеум обратно. Идем в Сумеум, забираем наши вещи. Я не, не знаю, может она упала? Она, скорее всего, просто упала и валяется где-то. Бля, я думал мы уже наконец-то в новой локации будем, я уже и домик там поставил А нам вместо сумеум дали какой-то вон ту вон харчевню Хотя, возможно, они взаимосвязаны Невозможно, а скорее всего, я почему-то в этом уверен Так, это на месте Все пропало Там больше ничего нету Что за галлюцинации Может мы реально играем за чувака из прошлой части У которого Шарики за ролики тоже Пэндрис О ебать, что это такое Так, ну вот и первые загадочки, поехали. Поговорить с ней можно? Или теперь она этот сосед? Привет. Какая она мощная женщина. Вот, вот он, кусадри, какое чудо. А, нельзя кота гладить. Понял. Пиздец. Погладил кота, получил пизд. Пиздюлей Стрелочки, смотри Раз стр... Типа по часовой стрелке Это равно, типа, круто Либо это просто написано, что мусорооборот Это круто, а я читаю всякую хуйню Есть лом, есть ножницы Я думаю ни для чего ничего не надо Смотри-ка Бесконечная, бесконечная диря Упа, Опа А, ну это просто подтянись или умри Слабак Че у меня есть? Ну камеру я все равно потерял на блять. А ты что так неожиданно пришла? Короче, можно гулять везде, кроме закрытых мест. Пошли. Ну пойдем Бля, ну там В прошлой части, конечно, такие догонялки Были от соседа Ух ты них... Ух ты, нихера себе Что, так можно было, что ли? Ты где так прыгать научился, дать? Ну не думаю, что мне надо сюда А вот лестница Вполне себе могла пригодиться Так, ключ Пойдем-ка, пока она наверх пошла По хулиганем внизу Что-то интересное Так, вентиль Где-то я уже это видел Кота нужно покормить. Если мы покормим... Закрой нахуй дверь. Не даже не думаю ее открывать. Нет, блядь, ты с таким довольным лицом дверь не открываешь. Нет! Она меня взяла за яйца? Или мне показалось? Так, вентиль вернула назад. Я буду все, что собираю, буду вот тут вот сбрасывать где-нибудь. Че, пошли? Дальше. Блед нам этот не нужен. Блин, нихера она мощная, такая бум-бум-бум-бум-бум Ой, бля, я просто котика погладил Так, короче, нужно будет ключики искать Мне интересно, что вон там Блять! Сука, я только успел огнетушитель схватить. Ладно. Давай мы знаешь, что сделаем? Возьмем. блять, это ж, тут же не такой интерактив, как в той части. Это там можно было подойти и все что угодно взять. Вот ты крыса! А навентиль вентиль забрала? Нееет, все, мой вентиль тут Сосать Да ты достала, подружание. Давай пойдем окно разобьем на втором этаже, чтобы ее выманить Чем у меня есть? Давай вот это Я же разбил окно. Все, забирай, уходим. Просто здесь его сейчас пока оставим. Ослег... А исследуем территорию. Я просто вышел такой, зашел на кухню, к ней подошел, типа поздоровался. Привет, малышка, как дела? Как делишки так но она пока не готовит надо обращать внимание на все о там спанчвок смотри сто процентов спанчбоб у нее кошка но фотографии любимой собаки Я думаю о чем-то это должно говорить там пароль а, видимо, надо кнопки найти Ну, не видимо надо, а скорее всего надо Опа сломалась. Ну, все, пусть стоит, пока я буду исследовать этаж. Ключ я нашел. Надо будет его огнетушителем потушить. Огонь. О, еще ножницы. Так, но ну она пошла наверх, да? он не заработал. А. Так, один ключ есть. Только не знаю, от чего он. Но скорее всего от книги. Огнетушитель пока не убираю, авось понадобится. Блять, трехочковый. Как ключ выглядит? Печенька. Походу от этого, да, замка? Да. Че там? Опа. Короче, мне нужны эти кнопочки вот эти. Она уже особо не готовит. Мы нашли ключ. И теперь у нее нет печи. И все, она теперь будет усоваться, я думаю, вместе с нами. А кыш кыш кыш кыш кыш. Что она взяла? Она что-то взяла и положила. А ножницы. А хитрая какая. Думала, я они мы не заметим, а мы заметим. Это что за... Чему меня научила игра? Стрелка от часов Отстань Предлагаю пойти стрелку Установить Ой, стрелку, кнопку Это какая у нас цифра? 6 вроде как 9 есть, поэтому 6 Так Вот это мне тоже пока не надо Вентиль. Вот вентиль, в принципе, может пригодиться уже в, в дальнейшем. Ну, поэтому возьмем с собой. Погнали. Бля, я представляю, как она нас просто ненавидит за то, что мы ее гоняем туда-сюда. Гоняем ей туда-сюда. Оба. А как тебе такой Илон Маск? А вот и вентиль. Что мы перекрыли А, все О! Так, что-то перекрыл Что, не знаю, но Что-то перекрыли Какая там труба идет? Оранжевая Куда идет оранжевая труба? сюда или ниже Милая, отстань, я еще не всю твою квартиру. Вот здесь что-то откроется, когда мы правильно стрелки часов передвинем. Десять тридцать Но это не 10 Ладно, пускай будет 10. 9. 9 ладно. 10,35. Так, хорошо, семерка есть. Я думаю, в этой комнате это еще не все. Двинули. 6, 7 нашли. Осталось 2. 1, 5. 1 и 5. Осталось найти единицу и пятерку. 1.35. Ой, а вот тут вот 15,76. Вон 1,576. Ну, типа, что-то чего-то стоит. Ну, кстати, например, здесь, вот где продаются кексики, она вообще как бы. Она сейчас на втором этаже, правильно? О, блядь, на первом. делает. Игра похожа на как достать соседа. Только ты еще загадки разгадываешь. Вот серьезно. Какого хуя? Я наверх? И она наверх. Надо покормить кота. Что-то тут должно быть, что я упустил. Надо покормить кота. Но где взять корм для кота? Может вот тут? Так, ну здесь я вентиль забрал. И тут другой ключ нужен Да наверх Все, она просто, получается, путешествует Она нас не видит, путешествует, путешествует, блять Шерствует Путешествует сверху вниз А мы тогда будем дальше исследовать ее дом Там какая-то заплаточка так, она опять идет. Но нужно, скорее всего, на улицу. Я же перекрыл вот эту оранжевую трубу. Оба, бля, оба, бля. Только куда она идет эта оранжевая труба? Оранжевая труба идет в растение. Ничего непонятно. Так, я перекрыл оранжевую трубу, верно? Что-то, что она должна делать, или нет? Пойдем на балкон. Здесь что-то должно быть, нет, Или надо было воду открыть. Что произошло? А, -а, -а отстань. Того, что я вентиль поворачиваю ничего не происходит ладно мы в принципе много блять прибежала будем делать перерыв надо будет обмозговать вообще чудо как куда и как зачем почему да она достала блин неугомонная ну, сука. мы нашли уже очень много очень много нам нужно пробить цену 1576 нам нужно найти еще единицу и пятерку Но я могу подозревать то что они находятся на первом этаже Потому что две кнопки мы нашли на этом этаже. Скорее всего, так оно и есть. Давай, уходи, злая тетя. Пока-пока. Ножницы даны были на тот случай, если у меня их нету. Надо не забывать поднимать бачки унитаза, вообще осматривать все, все, все, все, все. Вот это вот что? Какую трубу я тут покрутил, что я с ней сделал? Или это на первый этаж уходит куда-то? то это уходит вот сюда в землю. Ага Не дурак Не дурак Что-то еще могу Так, с водой разобрались Цифра 5 у нас есть Что у нас еще остается Кошке корма дать?